Привет-привет! Сегодня мы тренируем ягодицы без дополнительного оборудования. Тренировка для новичков подходит для тех, кто давно или никогда не тренировался, кто недавно родил, либо восстанавливается после травмы. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Это важно для того, чтобы разогреть мышцы, подготовить суставы, связки кровеносную и дыхательную систему никогда не пренебрегая разминкой ноги на ширине плеч руки держим на поясе либо у лица, как тебе удобнее и мы переносим вес тела с одной ноги на другую начинаем медленно и понемногу ускоряемся и добавляем наклоны головой вперед-назад, никаких резких движений, мягко, плавно медленно работаем Продолжаем двигаться на ногах. Пять. Закончили в стороны. Это может быть сложно одновременно двигать шеей и ногами. Но это координация движений, и это тоже тренируется. Закончили вращение руками по большому кругу. Вперед. Назад. Одна вперед, одна назад. И поменяли направление. Локти. И в обратную сторону. Кисти разминаем. Хорошенечко разминаем кисти. Мы сегодня будем на них упираться много. Поэтому разрабатываем кисти. Закончили. Вращение корпусом. Максимально вниз наклоняемся, колени не сгибаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И в обратную сторону. Один. Два. Три. Четыре. 5. Колени. 1, 2, 3, 4, 5. И в обратную сторону. 3, 4, 5. Иголи на стоп. Покрутили в одну сторону. Покрутили в другую сторону. Поменяли ногу. Покрутили в одну сторону другую и переходим непосредственно к тренировке первое упражнение регбийские приседания ноги чуть шире плеч носки слегка развернуты в стороны из этого положения мы опускаемся максимально вниз следим за тем чтобы колени не заваливались вовнутрь поднимаемся до середины садимся снова вниз и тогда встаем. Это одно повторение. Важный момент, мы не оттопыриваем попу назад. То есть вот такого быть не должно. У тебя не должно быть вот этого прогиба в пояснице. Не должно быть наклона в тазобедренном суставе. Вот, тазобедренный сустав ровно, бедра под ребрами. 8 повторений. Готово? Работаем. Вниз, до середины, вниз, поднялись. Один. Два, три, четыре, пять, шесть. Следи за тем, чтобы колени не валились вовнутрь. Семь, восемь, девять. 10. Закончили. Следующее упражнение. Приседания ножницы. Мы отшагиваем слегка назад. Мы не делаем большой шаг, как мы делали в выпадах. Слегка отшагиваем назад, просто чтобы разгрузить эту ногу. Носок и колено смотрят четко вперед. Из этого положения мы опускаемся вниз и корпус наклоняется вперед. Мы приседаем и наклоняемся вперед на одной ноге. Опустились. Следим за тем, чтобы колено не двигалось сильно вперед. Тогда будет загружаться передняя поверхность бедра. Смещаем вес тела назад. Опустились. Поднялись. 12 повторений. Готово. Опять же, прогибов в пояснице у нас нет. Бедра в нейтральном положении. Работаем. 1, два, три. Дышим глубоко. 4. Вдох носом, пять. Выдох либо носом, либо ртом. Семь. Выдох на усилие. Восемь. То есть на движение вверх. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Один, два. 3, 4, опускаемся максимально низко, 5, чувствуем как растягиваются ягодичные мышцы, 6, 7, чувствуем заднюю поверхность бедра, 8, 9, 10, 11, 12, закончили и мы опускаемся вниз. Следующее упражнение. Пока я показываю технику, ты отдыхаешь. Мы стоим на четвереньки, Живот поджимаем к позвоночнику. Держим его напряженным. В этом положении у тебя не должно быть вот такого красивого прогиба. Позвоночник нейтральный. Не округлим его. И мы поднимаем ногу назад и вверх. И возвращаем обратно. Важно, мы ногой не машем, а мы ее ведем. И возвращаем. И важно, чтобы у тебя спина не двигалась. То есть у тебя не должно быть вот такого вот движения в спине. Спина ровная, не двигается. Вообще двигается только бедро. Готово? Работаем. Один. Два. Не спеши. Три. Делай в моем темпе. Четыре. Концентрируйся на работе мышц. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, меняем ногу и делаем то же самое. Один максимально вверх, можно немножечко в сторону. Два. Три. Спина не двигается. Четыре. Пупок поджат к позвоночнику. Пять. Шесть. Держим живот в напряжении. Семь. Восемь. Не позволяем ему висеть вниз. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И теперь из того же положения... На четвереньках мы отводим ногу в сторону. Стараемся в колене угол не менять, не поджимать ногу, не выпрямлять. Сохраняем угол и возвращаемся обратно. Когда мы поднимаем ногу, важно, чтобы тебя вот так не перекашивало. То есть корпус остается ровным. Это важно. 12 повторений готово. Работаем. 1, два, три, четыре. 5, 6, 7. Если сложно стоять на ладонях, можно стоять на кулаках. 8, 9, 10, 11, 12. Заодно укрепляются предплечье и запястье. Поменяли ногу. Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И мы смещаемся на спину. У нас будет ягодичный мост. Мы ложимся на спину. Ноги максимально близко к ягодицам, на ширине плеч. Колени мы вместе не сводим, колени на ширине плеч. Ладони кладем вдоль корпуса на пол, либо поднимаем руки вверх. Поясницу прижимаем к полу, то есть здесь не должно быть вот этого пространства. Пупок тянем к позвоночнику, поясницу прижимаем к полу. Из этого положения мы поднимаем бедра вверх. Первыми идут бедра, лобок идет вверх. Поднимаем бедра вверх, сжимаем ягодицы. И опускаемся обратно. Когда мы опускаемся, поясница ложится первая. То есть мы не вот так ложимся. Сейчас я показала неправильно. Видите, тут пространство есть. Поясница ложится первая. И только тогда ложатся бедра. И снова поднимаемся. 12 повторений. Работаем. Сжали ягодицы. Поясница ложится первая. Один. Два. Мы прижимаем поясницу к полу. Три. Не позволяем там образовываться. Пространство четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, отдыхаем. Пьём воду и повторяем это все еще два раза. Если тебе нравится тренировка, ставь лайк, пиши комментарий. Для меня это важно, мне это приятно. Это помогает развитию моего канала. Подписывайся на него, ставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А мы продолжаем. У нас регбийские приседания готово. Погнали. Вниз. Встали до середины. Вниз. Поднялись. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, по-моему я завтыкала, их должно было быть 8, но ничего страшного, и у нас приседание ножницы, если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, отдыхай, не больше 30 секунд и продолжай, готово? Шаг назад, работаем. Один, два, три, четыре, пять. Для тех, у кого проблемы с коленями шесть. Если ты делаешь это упражнение правильно, всем нагрузки на колено быть не должно. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Если вдруг у тебя в этом упражнении болит колено, значит ты слишком сильно смещаешься вперед. Следи за техникой. Меняем ногу. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили и переходим на пол. Пару секунд отдыхаем и продолжаем мы стоим на четвереньки. Напоминаю, спина нейтральная, пупок тянем к позвоночнику, работаем. Один, два. Спина у тебя не должна двигаться. Три, четыре. Ногой не машим. Пять. Концентрируемся на мышцах. Шесть. Контролируем движение. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили.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 12. Закончили. И у нас отведение в сторону. Работаем. 1, 2, 3. Стараемся, чтобы нас не перекашивало. 4. Корпус держим жестко. 5, 6, 7. Живот держим поджатым. 8. Не расслабляем его. 9, 10, 11, 12. Закончили. 12. Меняем ногу. Продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Переходим на спину. У нас ягодичный мост. Ложимся, пятки максимально близко к ягодицам, колени на ширине плеч, поясница прижата к полу, пупок тянем к позвоночнику, руки либо подняли, либо положили. Так легче, так сложнее, потому что добавляется стабилизационная нагрузка. Готовы? Работаем. Сжали ягодицы, ложится поясница первой. Один, два, Три. Четыре. В этом упражнении работает не только ягодица, но и кор. Пять. И живот. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один круг. Фух. Напоминаю, что одной тренировки недостаточно. Тебе нужно заниматься регулярно. Регулярно и тренировать все тело. Не качать только попу и пресс, а тренировать все тело. По ссылке ты можешь найти другие тренировки этой программы для новичков. Если ты их будешь делать все подряд, по очереди, ты гармонично проработаешь все тело. Подписывайся на мой инстаграм. Я там много чего рассказываю про питание, про тренировки, про самооценку. Про то, как есть все и делать классную форму. А у нас третий круг. Готовы? Работаем. Регбийские приседания. Погнали. Максимально вниз, до середины вниз. Поднялись. Один. Два. Кстати, в этом упражнении у тебя тоже не должны загружаться колени. Три. У тебя могут нагружаться вот эти мышцы. Четыре, если они слабые. Но. Пять. Их важно тренировать. Это упражнение. Шесть. Из реабилитационной программы. После травмы колена. Потому и называется регбийские. Семь. Оттуда пришло. Восемь. Закончили. И у нас приседание Ножницы. Напоминаю, нужен отдых. Жми паузу. Отдыхай не больше 30 секунд. Шаг назад. Маленький. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили и переходим на пол. Встаем на четвереньки. Поясница нейтральная. Живот поджат. Готовы. Работаем. Один. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили? Меняем много. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас подъем ноги в сторону. Работаем. Один. Стараемся не перекашивать корпус. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили и на другую ногу. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И у нас ягодичный мост. Ложимся на спину. Пятки на ширине плеч. Колени не сводим. Пупок тянем к позвоночнику, поясницу. Прижимаем к полу. Руки вдоль корпуса, либо вверх. Работаем. Один. Сжимаем ягодицы. Поясница ложится первой. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили. Сейчас мы еще немножечко потянемся. Мы не тянемся в шпагат. Мы просто немного растянем, расслабим мышцы, которые работали, не пренебрегая этим. Мы садимся на пол выпрямляем одну ногу вторую сгибаем в колени и носок тянем на себя наклоняемся к стопе берем себя руками за стопой если не получается берем за щиколотку обоими руками то есть это у нас не висит где-то расслаблено мы ее тоже тянем туда так как мы тянем ногу и спину никаких резких движений никаких рывков можно Мягко покачиваться, но очень-очень-очень плавно. Закончили. Переступаем через колено. Упираемся локтем. Толкаем колено туда. Сами разворачиваемся в обратную сторону. Закончили. Повторяем то же самое на другую ногу. Садимся в пистолетик. Наклоняемся. Тянемся к стопе. Закончили. Переступаем через колено. Упираемся локтем. Разворачиваемся. Чувствуем, как тянется ягодичная мышца. Чувствуем, как тянется спина. Закончили. Ложимся на спину. Сгибаем Одно колено, кладем на него ногу, берем себя за колено под, под берцовой костью и тянем на себя. Чувствуем, как тянется вот здесь. Закончили. Повторяем на другую ногу. закончили на сегодня все надеюсь тебе понравилась тренировка ставь лайк пиши комментарий мне это очень приятно мне это очень нравится в описании ты можешь найти ссылки на другие тренировки этой программы если будешь выполнять все по очереди гармонично прокачаешь все тело с тобой была лагертиша пока пока